столицу бывшую историческую столицу королевства Мерсия Рептон Королевство Мерсия существовало где-то с 527 года по 879 но можно также найти другие данные но будем придерживаться пока этих вот знаменитый рептонский крест Но я хочу сказать, что Англи, англосаксы, как бы всегда мы говорим, но это были различные племена. Это были англы, саксы, юты и даже фризы. Было существовало семь королевств долгое время. Ну, пока не пришли данные. Потом их стали называть викингами. Но это чуть позже. Итак, аббатство Рептон. Аббатство Рептон основали монахи и Бенедиктинцы. Где-то примерно в седьмом веке. Было основано два монастыря. Мужской и женский. Я думаю, что весело они там жили. Какие-нибудь молитвы совместно устраивали. Чаепитие или пиво да, пивопитие, потому что монахи любили пиво варить. Вот. вот мы заходим на кладбище. Достаточно много надгробий. Но также есть некоторые надгробия, которые присоединены уже к стене. Видимо, это кладбище было больше или больше захоронений было. Но потом некоторые убрали. Хотя захоронение в основном где-то 300 четыреста лет назад. Но ну, встречаются еще раньше. Есть также отдельно захоронение Первой и Второй мировой войны немного. И что интересно, есть и современные захоронения, то есть 20 века и даже 21 с сегодняшних лет. Но правда там видно, что уже могилки такие маленькие, как бы только кремация. Ну, вот этот рыцарь, не рыцарь, а король Мерсии какой-то. Какой-то один из двух. Потому что в этой церкви изначально были похоронены два из два короля Мерсии. С 37, которых было. Вот. Часы на башне показывают все время 12. Либо дня, либо ночи. Не знаю, но не идут. Они. Ну вот прогуляемся немножко в жаркий день. Редко бывает в Англии жара, но бывает в начале августа. Где-то неделю, полторы Значит, Англосаксы, вернее, англы и Сакса, это различные племена. Интересно бы, если бы Фризы победили. то сегодняшняя Англия, может быть, бы Фризия. Но саксы уже объединились позже. Саксонская с англами. И это знаменитый, как говорится, первый король Алфред. Он уже был Саксом, но. И было у него имя другое, что-то там с Рексом связано. Но потом он превзлосил себя королем Англии, всех англичан. Хотя тот язык, на котором они говорили, сегодняшним англичанам будет непонятен. Заходим в церковь. Где-то где в 10 утра она только открылась. Людей нет низу каменные конечно постройки ну сегодняшняя церковь конечно это уже 13-15 век чудесно колонны вот там видно колокольна там за эти веревки дергают колокола звонят но, опять же, я не застал, когда они там живут. Витражи. Ну, церковь спокойная, никого нету. Потолок, конечно, прелесть. Это уже 13-15 век, когда еще лес в Англии. В Англии леса было достаточно. Чудесный потолок. значит, здесь были похоронены два из 37 королей, два точно. Один был Этельбальд, который в 757 году похоронен. Потом Виглов в 839 и Викстон в 840. -м. Когда похоронили Викстона, Стали происходить чудеса на его могиле. Это где-то в конце или с 9, с 9 века. Вот потом значит, увеличилось паломничество туда. Соответственно увеличились поступление денег. Пришлось расстраивать, еще больше делать церковь. Потом Викстон стал святым. Но в 10, 9, 10 веке его перезахоронят уже в другом бацстве и вшим. ну вот к сожалению крипту я не смог попасть она почему-то была закрыта видно рано еще было а там вот только фотографии есть самое основание вот это досталось что саксонов саксонов в церковь Какие-то древние камушки, конечно, тоже там существуют. Хотя изначально она была адство это было в основном из дерева, потому что дерева лесов было достаточно в Англии. Это были непроходимые леса в то время. Прекрасно. Хорошая прохлада После того, как на улице 30 градусов А здесь прохладненько, красиво, хорошо В основном сейчас это Город кептун большая школа довольно-таки дорогая И Почетная школа Рептун Семестр где-то для школьников оплата 9 или 10 тысяч фунтов. Я точно не могу сказать, но не дешево. А вот домик старенький, покрытый соломой, крышей самого вот. Все удивило, что на шпиле лотой а петушок. Шпиль уже построен После норманов 65, 65 метров. Вот викинги, вернее, данные. данные. В 1873 году Великая Языческая Армия вторглась. Это э, проток реки Тренд. Только лишь проток, потому что река Тренд основная ушла на чуть другую сторону, на полтора мили, или на полмили. Ну вот в 873 году Великая Испанская армия Данов, как в то время называли их, достигли Рептуна. Вот их лагерь 873 года. Здесь они зимовали. И, значит, они разогнали всех этих монахов. Монахи успели, конечно, сбежать по большей части взяв с собой останки святого Викстона. Ну, данные разграбили весь монастырь. И в конце концов его сожгли. Вот. Да, вот хотел сказать, что вот эти викинги с рогами это такого не бывало. Не, нет, такого не было. Они были без рогов. Ну вот. Позже на этом месте были раскопки. Где-то 70-80-е годы прошлого века нашли примерно останки больше 200 мужчин и где-то 49 женщин, которые археологи сказали, что женщины были изнасилованы и убиты. Смотрите, какая точная наука, археология. Все определили до мельчайших подробностей. Ну, после 874 года столицу перенесли в Тамфорд. Тамфорд я вот плохо произношу его, я не знаю почему. Но так получается. Ну в общем, дальше до Норманов. Вот эта интересная вещь в стене. Я случайно обнаружил здесь различные камни, и, конечно, вот, костелов этих. И римские кирпичи, то есть Римской империи кирпичи. Явная кладка рим, римлян. Но, видите, все использовалось потом для постройки других домов. Ничего не пропадало. Вот забор, в всяком случае, построенный уже позже. Вот. Ну, город Рептом маленький. В основном это школа. Сейчас каникулы, никого нету. А так это не туристический город. Здесь довольно-таки... Не так, не как для туристов, как может там гулять, отдыхать. Нет, скорее всего, это чисто учебный город для учеников, которые там, возможно, живут. Ну, вот такая экскурсия была. Вот мне еще интересный маленький домик в конце. Такой старенький. Ну, все, спасибо за внимание.